Здравствуйте, психологи канала Немиркин. Огромное спасибо всем вам за любовь, которую вы нам дарите. Ваша постоянная поддержка помогает нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Так что спасибо вам. А теперь давайте продолжим. Вы когда-нибудь пересекались с человеком, который рассказывал вам много небылиц? Они утверждали, что знакомы со знаменитостями или врали, что страдают опасной для жизни болезнью? Такие люди известны как патологические лжецы, и у них есть навязчивое желание лгать о больших и малых делах, независимо от ситуации. Такое поведение накладывает отпечаток на ваши отношения с ними, и им трудно доверять. Если мы сможем распознать признаки патологического лжеца, мы сможем лучше решить, хотим ли мы попытаться помочь ему или лучше дистанцироваться от него. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы сделать оговорку. Это видео предназначено только для образовательных целей пожалуйста, не занимайтесь самодиагностикой и не ставьте диагнозы другим. Наличие одного или всех этих признаков не делает вас автоматически патологическим лжецом. Хотя патологическая лживость не является психическим расстройством, перечисленным в диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам. Вам может быть очень неприятно иметь дело с патологическим лжецом в своей жизни. Итак, вот семь признаков патологического лжеца, на которые вам следует обратить внимание. Первый – истории, которые они рассказывают, невероятно причудливы. Во многих случаях грандиозные истории патологических лжецов можно легко доказать. Если вашей первоначальной реакции было не может быть, а затем полное замешательство, это потому, что вы, скорее всего, почувствовали, что история, которую он вам рассказал, не имеет особого смысла. Например, они могут утверждать, что по сей день являются близкими друзьями Брюса Ли. Но поскольку он скончался в 1973 году, вы можете легко понять, что эта история – ложь. Второе. Их истории меняются с течением времени. Патологические лжецы могут рассказывать очень замысловатые истории, чтобы заинтересовать вас. Однако они часто не могут вспомнить все детали своих выдуманных историй. Поэтому каждый раз они пересказывают вам историю по-разному. Например, они могут утверждать, что поддерживают связь с друзьями Брюса Ли, хотя изначально утверждали, что лично с ним знакомы. В-третьих, они не любят, когда в них сомневаются. Если вы зададите им вопрос или поймаете их на лжи, они могут рассердиться или проявить враждебность по отношению к вам. Например, если вы спросите их о том, действительно ли они знали Брюса ли или были знакомы с его друзьями, вы можете встретить явную попытку сменить тему. Патологические лжецы хотят избежать сомнений в правдоподобности своих историй. В-четвертых, они быстро соображают. Как только вы начнете сомневаться в правдоподобности их истории, патологический лжец начнет думать, чтобы скрыть свои несоответствия и прошлую ложь. Если вы зададите им вопрос об их истории с Брюсом Ли, вы можете даже не понять, насколько органично они скрывают свою ложь. Они быстро придумают ответ на ваш вопрос, даже если он покажется вам странным. Номер пять. Им не хватает эмпатии. На этом этапе вам вероятно уже надоели они и их изощренная ложь. Вы знаете, что они все выдумывают и начинаете закатывать глаза на все, что они говорят. Еще одним признаком патологического лжеца является то, что его не волнуют ваши чувства. Они будут продолжать рассказывать свои небылицы, даже если вам будет неприятно участвовать в разговоре. Отсутствие сочувствия – одна из причин, по которой патологические лжецы могут ухудшать межличностные отношения. Никто не хочет дружить с человеком, который заставляет его чувствовать себя некомфортно. Номер 6. Патологический лжец может быть эгоцентричен. Патологический лжец может быть очень озабочен своими утверждениями. Их эгоцентризм может быть обусловленных верой в то, что то, что они говорят, действительно правда. Как сказал Йозеф Геббельс, если вы говорите достаточно большую ложь и постоянно повторяете ее, люди в конце концов поверят в нее. И вот цикл повторяющейся лжи продолжается. Патологический лжец говорит причудливую ложь, скрывает ее и делает все возможное, чтобы поддерживать эту ложь. Они могут даже питаться вниманием, которое они получают, рассказывая все эти небылицы. И номер семь. У них есть проблемы в межличностных отношениях. Неудивительно, что патологические лжецы могут испортить отношения. Они заставляют вас чувствовать себя непонятно, некомфортно и им трудно доверять. Поэтому чаще всего в их жизни могут присутствовать такие проблемы, как нестабильность работы, злоупотребление наркотиками и история разрушенных отношений. Узнаете ли вы какие-либо из этих черт в знакомых вам людях? Знаете ли вы другие признаки патологического лжеца, которые мы могли упустить?